Заканчиваем тему 105.2 циклическими конструкциями в баш-скриптах. Тут все просто. У нас задача разобраться с тем, что такое циклы, какие бывают циклы и как их использовать. Если говорить вообще о программировании, то мы знаем о таких видах циклов, как цикл for и цикл while. То есть цикл, до и, ну, цикл для и цикл до. С левой части давайте поговорим о цикле for. Это простой цикл, который работает по такому принципу. Для x в каком-то диапазоне работает скрипт. То есть в данном случае у нас левый скрипт отрабатывает x со значениями последовательно 5, 6 и 7. То есть у нас есть последовательность из целых чисел и по ней работает скрипт. Цикл до или цикл while вы видите. Здесь задается начальное значение, допустим, переменной. И до тех пор, пока эта переменная будет не равна определенному значению, мы уже с вами знакомы, квадратные скобки это у нас такое условие, минус ne это not equal, это все мы вспоминаем с вами занятие тест у нас было в программе тест, который проверяет на различные условия. Так вот, до тех пор, пока x не равен какому-то значению, у нас происходит вывод числа x, и к x прибавляется единичка. Мне не очень удобно выделять на презентации, презентация это картинка, поэтому сейчас возьмем с вами и Ubuntu, посоздаем несколько скриптов, и там я уже подробно напишу. То есть главное надо понять, что есть цикл for или цикл для, и цикл while это цикл до. Поработаем с циклами. Значит, у нас сейчас с вами есть, видите, здесь несколько скриптов. Давайте я, наверное, удалю ненужные скрипты, чтобы на них не спотыкаться. Вот с прошлого занятия у нас остались. Отлично. И создам новый скрипт. Давайте создам скрипт, который будет называться loop-cycle for 1 И, значит, напишем сам скрипт. Значит, для начала указываем шибанг наш, у меня очень хороший вопрос задал Ян в прошлом видео, в комментариях я ему ответил по поводу того, что будет происходить, если не будет у нас шибанга, я вовремя не сказал, спасибо ему за то, что он заметил значит, условия for x то есть для x в диапазоне, ну даже не в диапазоне, а для x принимающего значения, например 1, 3 и 7 сделать следующее Вывести значение переменной X. И на этом закончить скрипт. Сохраняем. Добавляем права исполнения на этот скрипт. И запускаем скрипт. Видите, скрипт отработан. То есть сейчас у меня, давайте еще раз я открою его. X принимает последовательное значение 1, 3 и 7. И для каждого значения значений это обрабатывает нижняя часть скрипта. То есть выводится значение переменных, Поэтому у меня появляется 1, 3 и 7. То есть у меня сработало эхо x, когда он равен единичке. Эхо x, когда он равен тройке. И эхо x, когда он равен семерке. Такой простейший скрипт. Есть еще вариант указывания последовательности. То есть когда у меня просто указано for x in, у меня указано какие именно конкретные значения принимает x. Мы можем с вами создать скрипт такой же, только номер 2. Я Не указываю сейчас комментарии никакие, чтобы побыстрее у нас все это произошло. И, значит, теперь я указываю условия так. for x in, и теперь я могу указать последовательность. Последовательность я могу указать точно так же условия. Вы помните, с вами указывали э, подстановку команд в скрипт. И подстановка команд в скрипт, возможно, например, когда я указываю два таких апострофа, которые у нас на русской буковке, в находятся. И используя команду seek, sequence. Допустим, sequence 3.8. Секунда ⁇ это последовательность. То есть для x в последовательности от 3 до 8, x будет у меня принимать значение целых чисел от 3 до 8. Делать следующее. То же самое, давайте. Эхо, x. Дан. Так у меня завершается скрипт. Тоже даю ему право исполнения. И запускаю скрипт. И скрипт у меня, как я и говорил, понимает последовательное значение от 3 до 8. На всякий случай, могу вам показать команду. Вот здесь вот Sequence 3.8. Вот так вот она и работает, эта команда. То есть я просто в скрипте указал вот эту вот команду, вот здесь вот в апострофах. Давайте сделаем еще один скрипт на подстановку команд. Почистил экран, чтобы было удобно. Делаем еще один цикл, чтобы уже не с цифрами был, а с чем-нибудь другим, например. Проще, наверное, было бы редактировать проще прошлые скрипты, но для красотки, чтобы они остались у нас. В прошлый раз успел поставить слэш обратный, или я там BIN без пути указал. Итак, создадим переменную files. И переменная files будет принимать, брать значение от команды. К команду опять же возьмем list. И что именно лист? То есть вывести перечень. Здесь мы обычно указываем путь в какой папке что находится. Указываем тильду. Тильду у нас, вы знаете, это короткий путь для домашней папки пользователя, который в данный момент работает. То есть тот пользователь, который будет запускать этот скрипт, для него этот скрипт будет искать в домашней папке. То есть для каждого пользователя вывод будет разный. Так вот, переменная будет принимать значение, которое она будет получать от команды list. И for, теперь указываем цикл как раз таки, для x in, то есть если x принимает значение от переменной files, я чувствую, будет много вопросов по этому видео. Не стесняйтесь задавать их в комментарии. Видео, в комментариях видео. видим переменную x. Точно так же, да. У нас конструкция абсолютно одинаковая для всех этих скриптов. Только в данном случае все поменялось тем, что изначально мы создали отдельную переменную файл и присвоили значение, которое она будет получать от команды, а потом взяли еще одну переменную x и этой переменной x присваиваем значение переменной files чтобы получился диапазон. Сохраняю. Запускаю. И видите, то есть у меня есть команда ls-ls-tilde, а, по-моему, да, там с вами сделали в скрипте Это команда ls-tilde, Это команда ls-tilde, вот она у меня указана. Это команда ls-tilde, она выводит нам вот эти вот значения. И каждый из этих э, выводов команды ls является тем диапазоном, в котором у меня появляется x. И для каждого значения вот этой вот команды ls домашней моей папке у меня срабатывает H x. То есть у меня x сначала показывает мне папку desktop, вот она. Потом у меня принимает следующее значение. Downloads и так далее. И вот таким образом у меня отрабатывает скрипт. Опять же, у разных пользователей это будет работать по-разному, потому что у каждого пользователя своя вот эта вот домашняя папка. Своя. Снова чищу экран. И давайте теперь с циклом while поработаем. Loop while я его буду называть. Если у меня прошлые скрипты работали по принципу x принимал какие-то конкретные значения то тут у меня x будет принимать конкретные значения до какого-то и как только он примет какое-то значение скрипт остановится это принцип скрипта while мы сейчас с вами как бы особенных никаких таких скриптов полезных Практически не делаем, но опять же говорю, у меня есть для этого отдельный плейлист для практических занятий. Это именно теоретически, на Салпиковский. так Итак, x задаем какое-то начальное значение единичка, и пишем while до тех пор пока опять же мы можем с вами указать, как в прошлый раз мы указывали с вами тест, можем указать квадратными скобками. До тех пор пока переменная x не равна, но допустим, 5 делай следующее выводить значение переменной x мы с вами не мудрим серии уроков плюс у меня дикий насморк и поэтому мне мудрить не выгодно значит вот эту конструкцию мы с вами видели в презентации обычно мы выводим с вами как значение переменной x равен допустим там переменная 5 ну, там, переменная y то есть мы так обычно с вами писали x равен там, значению какого нибудь не знаю какой-нибудь команды здесь у нас так как переменный присваивается Значение еще одно, нам приходится ставить двойные скобки. Мне проще будет ответить вам в комментариях, кто не поймет этот момент. Я вам брошу ссылку. Или сразу бросить вам ссылку. Дан. Сохраняю скрипт. Сейчас я вам его выведу катом, чтобы можно было выделять спокойненько. Тут я для разнообразия только пользователю дал право выполнения. Значит, еще раз этот скрипт, как выглядит. У нас есть начальное значение переменной единичка. И до тех пор, пока это x не станет равным 5, у нас будет выполняться следующая последовательность команд. Будет выводиться значение переменной x. И, соответственно, следующий строкой x будет э, приращиваться на единицу. На одно целое число. То есть сначала было равен единичке, э, затем будет равен двойке. В чем разница? Когда мы пишем for x in, и мы указываем диапазон. x там сам перескакивает, допустим, значение 1, 3, 7, какие у нас там были в первом скрипте. Или мы указываем диапазон команды sequence. И тогда у меня x сам автоматически прибавляет по единичке в результате завершения каждого цикла. Команда while, она у нас сама не будет приращивать значение x, и поэтому я пишу вот этот вот ручной такой счетчик, который будет сам после завершения каждого цикла прибавлять x на единичку. В этом одна из разниц for и while. Но опять же, у нас, скорее всего, многие из вас знакомы с программированием. Сейчас у нас программирование в школах идет уже давным-давно. И вот эти простые циклические конструкции for и while, я думаю, все знакомы. Если нет, поправьте меня. Ох, какой же он у нас. Так, запускаю я этот скрипт. While 1. И вижу, как у меня срабатывает скрипт. Опять же, посмотрите, почему у меня не появилось здесь значение 5. Потому что как только y у меня был вот здесь вот, равен, допустим, 4, дошел до 4, выделилось значение 4, после чего x прирастился на единицу и стал равен 5. Строчка перескочила сюда, x стал равен 5 и дальнейшая последовательность команд больше не выполняется. То есть, вот вы видите такое условие. <coughs> Мы можем сюда, конечно, какие угодно условия добавлять. То есть, у нас с вами сейчас простые конструкции. x not equal и все. А так, вы знаете, команды тест, в ней огромное количество параметров. Мы с вами проходили на, на прошлом полном занятии. И в ней можно ого-го как еще баловаться. Последний скрипт. <coughs> Давайте создадим. Я пойду высмаркиваться. Loop, while. Второй. Создадим скрипт. Beam, bash. Выбрали интерпретатор команды. И сделаем такой скрипт, допустим. Эхо, выводи, э, допустим. Пиши все, что ты хочешь. Или напиши стоп, чтобы остановить скрипт. Этот скрипт я утащил из cbt потому что я вот особенно ничего не хочу придумывать. У них хороший пример. Мне очень нравится. И по умолчанию, например, у меня x равен go. То есть я могу присвоить и строковое значение никаких проблем переменных это все должны уже помнить. И до тех пор, пока переменная x не будет равна. А я там стор написал, да, наверху. Моя ошибка. Давайте стор будет так уж и, Чтобы я, наверх уже не поднимался, не поправлял это. До тех пор, пока x не равен этому славному, странному слову стор, делай следующее. Считывай значение x из командной строки. Выводи значение x. Такой простой скрипт. То есть точно так же, как в прошлом примере. Давайте выведем содержимое скрипта. Точно так же в прошлом примере. У нас будет скрипт отрабатывать вот эту вот часть до тех пор, пока x не примет значение этого странного слова store. <coughs> Тут ничего приращивать не надо. Ни на единицу, ни на единицу. Запускаем скрипт. Он просто дублирует мой вывод, видите. Мы можем, конечно, в любой момент прервать выполнение этого скрипта. Давайте для начала напишем, например, то, что он нас спросил. То есть вы видите, как только у меня x принял значение store, он вывел мне, он считал x, вывел значение store и остановился. Значит, почему в этом случае у нас все-таки отработал он часть со стором, то есть он вывел его. Если в прошлом примере, если вы помните, он у нас как только дошел до 5, он остановился. Потому что в прошлый раз он как только прирастил x на единицу, он сразу уже знал то, что значение 5. Здесь до тех пор, пока он не считает x, он не знает, чему равна переменная стор. То есть я написал стор и цикл пошел работать дальше. И вот уже потом цикл считал x, выполнил свою команду echo x и после этого скрипт остановился. Я понимаю, что для тех, кто далек от программирования, это занятие могло показаться достаточно сложным. Причем скрипты — это, конечно, такая очень объемная тема, и так быстро ее пройти нельзя, даже разбив это 105.2 на 4 части. Тем не менее, мы с вами посмотрели в данном занятии конкретные два вида циклических конструкций: Это конструкция for или для, в которой мы x указываем или те значения, которые может принимать, или получать эти значения от команд, или указываем диапазон через команду sequence, и посмотрели цикл while который отличается от фо тем, что у нас скрипт работает до тех пор, пока что-то не произойдет. Спасибо, что смотрели.